Мы отправились на поиски покемонов. Я включил приманку, она будет покемонов приманивать. Ну куда с тобой пошли? Надо, наверное, на главную дорогу. Опять Перу. Пальцы видно, только видно. Такие меховые штуки. Ты не знаю, подходи не близко, может просто наткнуть. Это В этом аккаунте везет на птичек. в прошлом не безусловно этих самых лезучих мышей. Не, прикольно правда непривычно только обычно же ведешь направляешь персонажа У меня вот дождь собирается наши ноги руки будут участвовать неправильно и вот их и <смех> Ну, я около 20 лет назад в детском задике нашел башальку патрон. У фонтана. У ну, не фонтана, в И Что ты дальше с ним делал? Я хотел его оставить, а мама сказала его выкинуть. Это было прям вообще обидно. <смех> ну, реально здоровый такой. Будут больше моей ладошки тогда. Uh -huh. Сейчас, наверное, подумать с ладони. Ты он реально как будто дождь собирается. И... что там мы как-то шли, шли, куда-то зашли вообще. Можно вот, вернуться. Дождь! Открывай золото Открывай! Половили покемонов